Так, всем добрый вечер. Мы из Украины в эфире канал творческого пчеловодства. Ну, продолжим. Там осталось немного по презентации. Закончим его, потому что некоторые моменты я просмотрел, могут представить интерес. Так что... Ну, я думаю, для общей информации не помешает. Пожалуйста, Наталья Владимировна, наш администратор, уважаемый. Презентацию в студию. Изоляция маток на медосборах. Каких двух принципов следует придерживаться? придерживаться. Первый. Медосбор кратковременный. Ну, как правило, это белая касса. У нас от 7 до 10 дней, это максимум. В этом случае матки изолируются примерно за 10 дней и продолжительностью на 2 недели. Почему на две недели? Я обычно раньше изолировал, если была возможность взять товар с акацией. Ну так, ну не, не без того, что нужно этот товарный, вид меда в товаре. Понятно, почему. А тем более, если грядет выделение. Я закрывал маток за 10 дней перед медосбором перед началом сидения и выпускал в начале. Это в том случае, когда весной маток выпускал с изолятора, и довольно-таки внушительно, в два захода я обрабатывал семьи в безрасплодном состоянии от клеща, кислотой. Понятно, что я... клещ был поражен максимально. Тем более в два захода. Почему в два захода? Первый, когда только очистительный облет прошел, и второй, через неделю, когда уже появился расплод, за два дня до начала появления первых печатных ячеек. Потому что было замечено, и причем не одним только мной, что клещ не всегда споттергидов... Э Вылазит так на поверхность и путешествует по взрослой пчеле. Он может там сидеть до последнего, присосаться к этому жировому телу в зоне между триггитами. И как только начинает появляться либо запах маточного молочка, либо его гонит какой-то там, ну, я не знаю, природа есть природа, там нам далеко до их инстинктов, рефлексов, и он, возможно начинает активироваться и вылазить из-под сегментов, из-под эритов, когда ему уже природно нужно нырнуть в эту ячейку, то есть в личинку перед последним днем запечатывания. Потому что перед этим мы говорили, про спермий, не созревший в матке молодой, не произойдет полного созревания до создания эмбриона, если молодая самка Воро, оплодотворенная, не будет питаться гемолимфой, и от личинки, если она не получит в пищу гемолимфу от личинку последний день перед запечатыванием. Написано, ну, черным по-белому четко выделено: книга Акимов Авдеева такая четкая книга по ворот, писали о Короле, значит в этом что-то есть. И, скорее всего, инстинктивно и природно увязана его особенность не покидать сразу Тергиты. Первый день обгула облета семей в очистительном своей в этой процедуре облетной. Поэтому двухкратная обработка. Если я дважды обработал, значит максимально избавился семью от заключенности. А поэтому период изоляции матки перед акацией мне достаточно всего на 10 дней. Лишь бы избавиться от открытого раствора. Потому что акация у нас по выделению капризная 7 дней. Это так в лучшем случае... И то, погода то есть, то нет, то она посохнет, то она даже померзнет бывало. Ну, как бы там ни было, выпускаю матку в начале цветения. Чего я добиваюсь? Максимально рабочее состояние. Матка начинает откладывать яйца и зацвел медосбор, то есть медонос акации. Акация-медонос. Пока появится, пока она насеет, Три дня это будет яйцо. Затем следующие три дня это будет личинка, которую будут кормить маточным молочком. То есть шесть дней. Фактически ни капли нектара ни не будет потрачено на воспитание взрослых личинок медопервой смесью, потому что личинок взрослых еще не будет. Ну и цветение акации как раз в этот такой промежуток, такой период и наблюдается. Если же Желательно, чтобы обработать семьи после цветения акации от клеща. А это пик, ну, мы часто об этом говорим, хороший такой переломный период, вернее не переломный, а старт для максимум, максимального накопления клеща в семьях за активный сезон. Потому что в мае и июне начинают обновляться зимующие клещи на молодых и затем уже включается, то есть меняется арифметическая прогрессия на геометрическую и, соответственно, не мешая, если мы клещу не помешаем накапливать его численность на протяжении лета вырезать трутня и так далее, значит может быть плачевная ситуация в августе месяце. И вот если мы преследуем цель обработать вот этот период изме... смены поколений зимующего клеща на молодого и начало массового накопления, значит, закрываем на 2 недели матку в изолятор за 10 дней и на 2 недели. Как раз захватываем и конец медосбора и выпускаем с изолятора через 2 недели. Матка начинает сеять. Мы отобрали там, магазин на отставке или З гнезда берут рамки для качки. Но самое важное, что, что мы через две недели начинаем обрабатывать, то есть откачали мед и обрабатываем щавелевой кислотой семьи от ворова. Расплод открытый уже будет, но печатного еще не будет от выпущенной матки с изолятора. А того печатного уже не будет. То есть, вот это такая небольшая схемка при кратковременной изоляции на первый наш медонос белую акацию. Второй способ, когда медосбор продолжительный, то есть подсолух 4-5 недель, он цветет до полтора месяца у нас. Вариантов бывает два. Пожалуйста, дальше. Первый вариант. Смотрите, если медосбор продолжительный, но выделение небольшое, 2-3 килограмма. То маток закрывают за 10 дней и на 15-20 дней, чтобы взять товар по максимуму. Понятно почему. Потому что ну, 2-3 килограмма в сутки превес – это довольно-таки незначительно. На последней неделе цветения выпускается матка. Сразу же обрабатывается от клеща, потому что понятно – нет в семье ни единого расплода. И уникальная, и идеальная ситуация избавиться от клеща, весь который залито был накоплен, мы его сбиваем и даем матке поработать 3-4 недели для наращивания, для выкармливания расплодов без ситуации, без клеща, очень важно. Этого будет достаточно, чтобы семья подготовила себе Достаточную, достойную силу зимующие пчелы в зиму. Понятно. Ну, будут вопросы, будете задавать затем. Второй вариант. Медосбор, медосбор и продолжительный, и обильный. Маткам дать максимум поработать, пока их не ограничат в яйцекладке нектара. Это моя основная тема была, когда я закрывал основную массу маток. После 20 июля, то есть в 10-х июля начинала зацветать, зацветать поцелух. Через неделю маток брали медовый плен, то, что успела до этого матка насеять. И все, на этом ее сезон закончен. Я ее беру в изолятор и на 6-8 месяцев до, до самой весны. При изоляции маток при этом выдержать главный принцип. То есть потому что дальше уже наращивание силы не будет поэтому создаются условия то ли это будет с помощью отводков то ли сама семья способна будет нарастить такое количество расплода на начало медосбора 6-8 рамок где-то если это на где-то в десятых числах июля такое количество рамок разного возрастного расплода значит будет идеальная семья по количеству зимующих пчел в зиму. Они будут не изношены нигде не ни при каких изнашивающих факторах, особенно при воспитании личинок маточным молочком. Дальше. Ну, понятно. Начинается изоляция маток вот таким способом. Я их никакими там приспособлениями за что поймал, зато и бросил. Хоть закрыло, хоть залапы, Никогда не беру за туловище, никогда не за грудку, не за брюшко, тем более. Только за конечности или за крылья. И помещаю матку в изолятор. Сроки изоляции в принципе так. Ну, смотрите, понятно, что будут абсолютно разниться они по, своим, по своему принципу. Потому что, вернее, по климатическим зонам. Даже в условиях вот, э, Украины, казалось бы, небольшой по широте и по, и, по долготе, в таком компактном своем э, ботанически, географически ботаническом однобазе, и то не получается приспособиться, чтобы это было строго одинаково. Район Одессы, даже вот Молдова, представитель рядом там, и северные регионы, это Чернигов, Сумская область. Есть, есть разница. Я уже не говорю за другие страны, ближе там к тропикам. Вариант изоляции маток. Продолжительная изоляция 6-8 месяцев зимой. Это когда мы... Ну, два варианта. Либо мы в августе дали еще понаращивать силу и закрыли в конце августа, в начале сентября и аж до весны. Где-то 7 месяцев, 6-7 месяцев. Или же закрыли в конце июля перед этим я сказал и тоже до весны, но бывает кратковременная изоляция два 3 месяца осени. Человоды понимаешь, особенно последние годы, что изоляция э, осенний расплод сегодня выглядит не, э, ничем иным, как э, наращивание клеща. Сила семьи не увеличивается даже по своей биологической сущности выращивание Осенью постепенно температура снижается, кормовая база ухудшается. Понятно, что увеличения силы семьи не будет. Это уже мы поняли. Пчеловоды же наконец-то до этого дошли. Но смена климата позволила увеличить увеличение продолжительности этого активного периода для выращивания расплода если раньше я помню 35 37 лет от практики моей в середине 80-х уже в сентябре все в основном прекращалась яйцекладка холодные ночи становились тем более если пчеловод еще при мероприятия, мероприятие снимал утепление можно было улочки расширить и матки в сентябре уже прекращали яйцекладку природно. поэтому особой паники как-то не было. Клещу меньше было возможности накопить вот эту угрожающую силу и количество. Но с увеличением продолжительности периода выращивать расплод, а осенью сейчас у нас и сентябрь, пожалуйста, и октябрь, пожалуйста, и ноябрь в том числе, и до декабря еще можем. Сейчас декабрь, в середине ну, до, до самого Нового года в этом году. Вот представьте, конечно же, Клещ оставшийся, как бы мы его не пытались на протяжении всего активного сезона обрабатывать, семью обрабатывать, уничтожать, но все равно методы ухищрения этого паразита ему позавидовать, Ему тоже в природе нужно выжить, сохранить себя как вид в экосистеме, поэтому и методы ухищрения у него уникальны. Соответственно, он не упустит возможность вот эти все периоды расплода, все осенние месяцы использовать для размножения, для, для размножения и, соответственно, накопления. Пчеловоды это заметили, поняли и изоляцию приняли на ура, хотя бы вот эти осенние месяцы избавиться от наращивания расплода в зиму, потому что во-первых, это, это наращивание стало выглядеть как конвейер самосъедания. Поколение одно другое выращивает, включается биоресурс 40 дней, потому что маточное молочко выделяется, понятно, и отходит. Следующее поколение и так далее. Прироста в силе семей нет, клещ размножается, и семьи могут постепенно сокращаться. Поэтому нужно не дать хотя бы осенние месяцы, Семьям выращивать вот этот ненужный расплод. Главное создать условия для наращивания его в середины лета и до конца, вот этот период. Затем маток выпускают под зиму. И очень часто попадают в капкан серьезный. В какой именно? Возврат тепла выпускают под такой небольшой небольшую волну похолоданий где-то в ноябре месяце ну думаю все зима вот декабрь сейчас но не тут то было на неделю-две возвращается тепло выпущенная матка с изолятора как с цепи срывается в яйцекладке. мы это яйцекладке мы это наблюдаем весной когда с изолятор выпускаем и то же самое может произойти и осенью при возвратном тепле особенно если матки молодые и получается вместо положительного результата мы имеем довольно таки серьезные негатив корма пошли в разлет клещ какой был тоже не не дремлет летит в это размножение и бывает что очень трудно если вот было как это как в этом году зима то у нас фактически некоторые семьи в некоторых регионах просто не бросали еще откладывать то есть набрали оборотов с осени декабрь был тоже такой ну сколько я помню на 12-15 градусов челуды перед новым годом буквально и, и рождественский облет был и рождественский другой 7 января и на крещенские морозы было облед показывали ну, понятно что если матки свободно перемещения то они Постоянно были активности и, соответственно, в расходе. Кстати, 25 лет назад причина таких вот оттепелей в конце 90-х еще и послужила поводом для моих первых экспериментов изоляции. Поэтому смотрите, кто будет кратковременно изолировать, пчеловоды боятся как-то на зиму, Изолировать маток на такой, на такой длительный период, потому что ну, наслышали про пропажа маток там, ну и так далее. Ну Как-то как вот инстинкт сохранения не дает им по сохранности маток найти в себе хладнокровие, изолировать на всю зиму. Хотя, хотя зимой погибают чисто так же, как и в нормальном свободном перемещении матки старшего возраста. Исключение может быть по причине пчеловода. Если он оставил больше рамок, чем сила семьи, семью перекосила в сторону, и матка, была засты матка застыла. То есть вне зоны клуба, и она, конечно, погибает. А так вообще-то при нормальном раскладе матки гибнут зимой, именно зимой, по двум причинам: либо по старости, либо по причине Застывание брошенных клубов. Так, дальше. Изолятор складной матка размещается в центре семьи между открытым расплодом. Почему? Потому что, изолировав матку, ее восприятие пчелами теперь осуществляется одним способом. Через восприятие через феромон. Пчелы матку воспринимают двумя способами: через пищеварение, слизовое вещество и через обоняние, то есть через запах феромона. Если мы матку помещаем в изолятор, понятно, мы ограничиваем ее слизывание вещества, основную массу пчел, остается запах феромона. И если он недостаточно активен, то пчелы могут потянуть свящевые маточники. Для того, чтобы их было меньше, изолятор размещается среди самого молодого расплода, Ну, пока, пока он полностью не будет. С этой целью, чтобы присутствие матки было как раз слышно в этой зоне, где могут быть потянуты маточники. Так, ну, это тема очень серьезная, очень важная и очень объемная. Если кто слышал раньше, я взял в зуме об этом рассказывал, как как делают облетники максимально изолированные для обгола маток. Ну территориально тяжеловато, конечно. Сейчас Инструментальное осеменение взяло такую хорошую, хорошие обороты набирает по сохранению породности, то есть линию в инструментальном осеменении, инструментальном осеменении можно удерживать максимально полноценно, максимально эффективно и то есть, сохранить качество породистых пчел по какой-то линии. Параллельно с этим стали применять островные облетники. Следующий вариант применяли ангары то есть инструментальное семенение, если не получалось, или кто-то кому-то некогда было, или не было желания альтернативу инструментальному семенению по качеству передачи. Генетического наследия трутней трудней молодым маткам, использовали ангары. Что это значит? В темном помещении были закрыты отцовские семьи и нуклеосы с молодыми матками, затем их в конце дня, часов 5 вечера, вывозили по рельсам на определенные постоянные места, и часов в пять вечера открывали. До этого времени основная масса трутня, которая была нежелательная при облете маток, облеталась уже. Это было где-то с 12 до 3 часов дня. И после вывода из темноты на свет Божий, если можно сказать, трутневые семьи отцовские и молодые матки, они вылетали сразу на облет, очистительный, это же был одновременно и брачным облетом. То есть, таким способом добивались чистоты облетов, чистоты породности вот таком, в таком варианте, в таком режиме вот этой изоляции. Точно так же выглядит и тема по выводу по обгулу маток-дублеров. В конце августа, когда уже в основных семьях трудня в основном, основные семь, ну, рабочие, вы и нежелательные для создания трудневого генофонда, то природа помогает нам. Уже после последнего медосбора, все, сезон заканчивается, роевая пора прошла, необходимость держать трудней в семьях нет. У пчел. Лишний рот, все. От лишнего рта избавляется. Пчелы готовятся постепенно к формированию запасов корма. А от каждой трукини, это лишний рот. Все, он свою миссию выполнил как осеменитель в свое время в пору. И теперь его изгоняют. И вот этот биологический принцип и особенность помогает вот в этой в этой теме маток-дублеров. То есть создается ну, необходимый генофон трутовый в лице родительских, отцовских семей, а это делается в середине лета. И при выходе трутней убирается плодная матка. И дается маточник или они выводят сами свечевую. Пока этот процесс весь выхода матки, обгула ее, ну, то есть полового созревания, обгула пройдет, Семья трутня не выгоняет. И он весь этот трутень ваш отцовский, отцовских семей, который должен передать вот эту, эти свои, это свое ценное наследие, как раз и составит главный трутневый генофонд. И смотрите, открытый маточник. В семьях воспитательницах закрывается матка в изолятор. Через 6 дней дается открытый маточник, а предварительно он в семьях-воспитательницах дается для приема или в семье старте. А до воспитания дается в семью, ну, какую-то породистую, там, который, от которой вы хотите э, получить при кормлении маточным молочком от пчел и передачу генетической наследственности. Плюс остальное будет от трудня. И вот даю 5, 5 маточников, как при тихой смене. Ни единой открытой личинки уже в семье нет. Ни единой открытой личинки. Масса молодой пчелы, кормилицы, масса. И единственных пять маточников для будущих маток, которых нужно выкормить маточным молочком. То есть искусственно я создаю такую, такой вариант, как при тихой смене. То есть небольшое количество маточников, а при тихой смене почему? Мы ну, принято считать самыми ценными матки именно при Потому что их 3-5 штук, минимум. Конечно же, они воспитаны по максимуму. Маточного молочка там до 700 миллиграмм. А маточное молочко количество маточного молочка, оказывается, не последнюю роль играет для того, чтобы... Сформировался как э, матка как репродуктивный орган, то есть яичники ее при количестве маточного очка играют серьезную роль при формировании яичников у будущих маток. Вот, пожалуйста, вам альтернативный способ изоляции, то есть изолированной ситуации по облету, по обгулу маток в таком режиме. Трудня природная уже в основном нет в семьях, вы создали отцовские семьи, безматочной семьи его будут держать вам. Хватает, короче, до середины сентября запросто я обгуливал маток вот в таком вот режиме. почти Чем не альтернатива вот каким-то там заумным облетникам? Ну, конечно, я не собираюсь тягаться со островным вариантом. Облетников. Ну, тем не менее, логика есть и никуда не денешься и от конечного результата по качеству маток. Поэтому, если кто хочет попробовать и улучшить качество маток, не боясь, что там соседские трудни или ваши ненужные будут принимать участие в обгуле, если, конечно, кто занимается самостоятельно выводом маток у себя на пазиках. Так что вот этот вариант может улучшить вам такое, будем говорить, любительское селекционное ядро отбором лучших из лучших на своей пасеке семей, создание отцовских семей, трудневого венофонда и получение своей, такой, своего такого племенного ядра. Так, дальше. Так, ну а сейчас рассмотрим варианты изоляции Маток и разных изоляторов. Не варианты изоляции, а разные изоляторы, какие больше всего применяются в практике пчеловодов, и разные системы ульев. Пожалуйста, дальше. Рамка – это то, с чего я начинал. Вот такой был у меня изолятор, как я говорил, уже 90-е годы. Климат начал меняться, среди зимы января месяца тепло, пошел расплод, надо было с этим что-то делать. Понятно, что прибег вот этой к этому варианту из, изолировать матку от сотов. Каким-то образом. Клеточки пробовал, пересылочные. В общем, сезона 3 потратил на то, чтобы прийти именно к проходящей клеточке, чтобы пчелы туда проходили, а матка не могла выйти. Ну, изоляторов. Много не мог наделать, потому что у меня было медовое направление, корпусная система, а корпусная система желательно, чтобы, ну то есть неотъемлемый атрибут корпусной системы был разделительная решетка. Пасека уже была довольно-таки большая и жалко было переводить разделительные решетки для того, чтобы формат изолятора ну, более-менее внушительный сделать. Поэтому логически так вот. Прикинул, думаю, ну хотя бы такой, чуть больше спичечного коробка. И подвешивал его на проволоку между между рамочами. А вот эти вот круги, большие стрелки, слева стрелка, это литок, внизу формируется, понятно, клуб, матка в зоне захвата. Затем при поедании, при зимовке клуб поднимается вверх. И клуб еще, то есть изолятор еще находился у меня в зоне захвата. Но вторая половина зимы, вот как сейчас где-то на рубеже январь все, открываю, ну душа-то не на месте, открываю, смотрю, пол изолятора уже голые от передней стенки. Я его бегом тяну на проволочке клубу Покажи, пожалуйста, второй ролик. То есть, слайд. Я его тяну вдоль улочки с пчелами вот в это место. То есть, туда, где он должен дозимовать. Конец зимы. Ну, как бы там ни было, начало положено. И это начало у меня продолжалось 7-8 лет. Аж пока в 2005 году не появился Мара со своим форматом, со своим форматом изолятора. Так дальше. Я его поддержал как практик, то, что эта тема работает. Ну, вы все прекрасно знаете, наслышаны. Тяжело пробивала себе дорогу эта тема и в лице его как ученого. И я был не, не в таком авторитете, как практик, чтобы мог убедительно подтвердить что тема работы и технологии, ну, мы так плечо-оплеч о плеч с ним протаптывали эту дорогу, ну, и по сегодняшний день. Ну, это полноценный формат, его формат большой, междурамочный, ну, конечно, тут как бы его не поставил, клуб перемещаясь снизу вверх и вдоль улочек назад, матка постоянно в зоне, в зоне перемещения клуба, постоянно в зоне захвата пчелами, свита ее. Хорошие, хороший плюс, но минус в том, что довольно-таки большой, довольно-таки большой. И его нужно было, чтобы держать этот формат, максимальное количество, вернее, минимальное количество рамок и максимальное количество пчел. Потому что изолятор резал клуб пополам, и пчелы могли при большом количестве рамок уйти куда-то в сторону. И такое случалось, почему тема при таком формате сразу себя не зарекомендовала изоляции. Но подчеркиваю, что этот формат, как курс молодого бойца, заставит максимально правильно формировать, при любом варианте изоляторов, при любом формате изоляторов, заставит пчеловодов минимум в зиму пускать рамок. И максимально медовыми не так как мы наберем 10 рамок набираем по полтора килограмма на общее количество меда вышли вроде как спокойные но семья сформировалась какой-то одной стороне съели корм и если не бросили чего не обратил внимания внимание при свое время значит семья может погибнуть с голоду до весны и справа будет еще запас на целую зиму. так что этот изолятор дал толчок Именно, именно вот этому правильному формированию семей при изолированной матке. Минимум рамок, максимально полнометные. Дальше. Поэтому режется сейчас этот формат изолятор режется по диагонали на два треугольника, на две косынки. Нижняя абсолютно там не, не нужна. Нижняя часть, задняя нижняя предостаточно иметь вот такой вот вариант. Точно так же по перемещению клуба снизу вверх и затем вдоль брусков к задней стенке матка все равно остается в зоне захвата клуба в любом случае. Ну и в данном, в данном, на данном рисунке показан изолятор модуль для зимовки двух маток. То есть я его показываю и как одиночку, то есть треугольник, и как изолятор моды что это значит вы по роликам видели то есть изолятор треугольник в нем еще вырезается один треугольничек получается два изолятора для автономного содержания в каждом матке они по холодам осенью при плюс 10 объединяются семьи эти изоляторы размещаются через медовую рампу в начале Рядом в улочках через медовой рамку. Ну и затем, при, как семья обзаводится общим запахом, общие пчелы свиты обменялись между матками, тогда в одну улочку они ну, стыкаются как модуль. То есть изолятор затем общий ставится в одну улочку, и нету угрозы потери одной из маток при в старом размещении, когда через медовую рамку, два изолятора через медовую рамку, потому что очень часто пчеловоды, когда не обращали внимания последнего, по последнему формированию гнезда осенью, то есть обязательно делать ревизию по последнему теплу, куда косит клуб. Если его уже куда-то косит, значит один изолятор перенесли также через медовую рамку, только в другую сторону. И тогда будет все нормально. Но если это не сделать, то, как правило, один изолятор оставался брошенным. Чтобы избежать этого потери маток при таком прозимовке через медовую рамку двух изоляторов, я пришел к такому варианту. Формирование в одной изоляции двух маток в одной улочке, при этом компактность будет больше и меньше нужно рамок. Ну, работало, работало и Варианты, То есть путь, путь довольно таки длительный был для того, чтобы к чему-то вот так вот приходить, отшлифовать и прийти к какому-то какой-то у них такой универсальной схеме, к универсальному изолятору, конструкции, конфигурации. Хотя абсолютно не принципиально любая, любой формат изолятора, и маленький, и большой не имеет и преимущества, свои и недостатки, и достоинства и недостатки. Дальше. Это улей украинский, то есть, понятно, одинаково, хмарен формат изолятора на все случаи жизни. Его перевернул так, точно так, формируется внизу, в украинском варианте, перемещаясь вверх, понятно, матка будет постоянно в зоне захвата. Точно так же и косынка, это треугольник. Дальше, пожалуйста, слайд. Вот такой же треугольник. Внизу формируется, вверх поднимается, хоть изолятор-модуль в одной улочке, хоть... Одна матка там, треугольник этот изолятор. Дальше. Если рутовская система, очень часто зимует на двух корпусах. В рутовской системе это еще не, не полурамки, а именно на 230. Ну, какой вариант? Переворачивайте, как в украинской системе. Захватывает. Внизу формируется клуб. Если внизу на нижнем корпусе полупустых рамок, то Постепенно поднимается вверх, понятно, что и матка поднимается за клубом со свитой и затем, перемещаясь назад по улочке задней стенке матка находится всегда в зоне захвата клуба, постоянно обогреваемая пчела. Дальше. Так, ну понятно, это тоже та же рутовская система двухкорпусная и косынка. Все то же самое, также так все в зоне захвата. Не будем тратить время, тут картинка обо всем говорит, и не нужно лишних объяснений. Клуб видно, где формируется, перемещается, как видно тоже. Дальше. Так, ну вот тема полурамки. Сейчас очень часто можно, можно увидеть... Вернее, не увидеть, а услышать. Просьба, а как же там, а как на полурамку, куда изолятор размещать. Ну, снова широкоформатный изолятор преимущество на лицо. Зимует в основном на двух корпусах магазинных, но, ну, может быть, внизу там пустой или малометкий. В основном формируется начало формирования клуба, будет в нижнем, вот в этом, где вот стрелка слева лето. Здесь, понятно, такой формат изолятора без проблем всегда матку будет держать в зоне захвата, перемещения клубом. То есть, это понятно, что преимущество одно из преимуществ такого формата изолятора. Дальше. Ну, такое еще пробовал. Просто изолятор хмары, резал по длине. На двое, и получалось два изолятора для полурамки. Можно и так, можно и так, но, но не всегда можно. Внизу изолятор поместить, да, формируется в нижнем корпусе клуб, но затем идет перемещение вверх. Это хорошо, если сформируется он именно так. Понятно, что захватит он и в начале зимовки клуб, перемещаясь вверх, захватывает. И понятно, тем более, если вдоль улочки захватывает. А если он сформируется ниже, еще ниже, то понятно, в начале зимы уже матка вверху может просто застыть. Как быть вот в таком случае? Вот уже переходной формат изолятора между очень маленьким и очень большим, это промежуточный, и то у него может, могут быть проблемы вот с размещением. Где-то где может быть такая осечка. Дальше. И последний, последний формат Михаила Ивановича Миленина. Сейчас многие его применяют, но тут, но тут снова. Где его размещать? Где его размещать? И даже даже размещают в дадановских рамках вот такие изоляторы небольшого небольшого формата. Я не говорю именно вот миленинский, ну просто так он такой такой размер больше на слуху больше. Так, как я вот слышу его применяют. Значит, пчеловодам нужно тем более знать о недостатке, именно в чем, где разместить этот изолятор, чтобы матка была в зоне захвата клуба и в начале зимовки, и в середине зимовки, и в конце зимовки. Потому что бывают проколы, матки погибают, либо в начале, либо в конце. И основная, и одна из причин основных, это то, что оставляем больше рамок от щедрости, чем положено. Вот осенью посмотрели, да вроде, вроде 6. Крайние рамки даже обсиживают при плюс 10, а потом стало плюс 5, 0, и почему-то крайние рамки стали пустые, не обсиживанные пчелами. А если это будет там, где свободное перемещение матка, там не страшно. А вот где изолятор, уже будет проблема. Поэтому, почему я и сказал, что изолятор хмары, он в начальном своем, на начальном этапе применения изолятора вообще дал серьезные, серьезные такие, ну короче, экзамен для пчеловодов, как нужно формировать гнездо, чтобы матка была постоянно в зоне клуба. Раз, ну, в широкоформатном там не проблема – а чтобы он не ушел в сторону, да, вот здесь именно широкоформатный был таким вот негативом. А мало, допустим, компактность мы создадим, но куда, если будет больше рамок, чем положено, сейчас опустится клуб в самом низу. Все, матка, если в центре врезаны, в центре, значит, может в начале зимовки погибнуть. Если опустили чуть ниже, в начале зимовки матка сохранилась, подскочила вверх, клуб перемещаясь, подскочил вверх, может в конце зимовки или во второй половине погибнет. А тем более, если пчеловод положит еще лепешку сверху, да еще и прогреет ее. Понятно, что клуб выманит наверх, изолятор бросит. То есть есть вот такие вот нюансы по перемещению клуба и компактности гнезда. Компактно, еще раз компактно, максимально компактно. Если уже взяли эту тему, изоляция, тем более малоформатная, значит, это, это должно быть самым важным таким моментом, на который пчеловоды должны обратить внимание. Компактность, еще раз компактность. Дальше. Так, ну, конечно же, не все так просто. Не все так просто, и изоляция маток – это не панацея. И в самой технологии есть отрицательная сторона изоляции маток. Причина появления свещевых мы уже об этом говорили. Но из этой... А причина, что именно, в чем негатив? Появление маточников в тихой смены Но некоторые пчеловоды, кстати, вот эту, этот негатив... Обратили в хороший позитив. Они просто меняют маток. Оказывается. Старых маток меняют. Изолировали маток, вывелись вещевых. Поменяли, обгулялись молодые матки. Старую убирают или она сама пропадает. Садят молодую и все. Ну, вроде как для них это получилось меньше проблем в сезоне. Не, надо, не нужно думать о том, как их менять. Ну, слышал я такую, в крайнем а -а -а. случае, версию. Ну, тем не менее, я, я из этого Сделал тоже из этого минуса появления свищевых маточников со временем. Сделал хороший плюс. Стал выводить маток дублеров. Перед этим я рассказывал о преимуществе, вернее не о преимуществе, а о достоинстве вывода маток дублеров в конце лета. А в чем эффект и в чем преимущество, вернее в чем ценность в том, что можно создать изолированную ситуацию по, породи, по породному трутню. Природа сама помогает этой, этому нашему фактору селекции любительской. В основных семьях рабочих с каких нам не нужен трутень, мы его избавляемся, сами пчел его, нас от него избавляют, а мы оставляем то, что нам нужно. Поэтому изоляции, матку появления появление маточников, ну, я большим минусом не вижу. То есть отрицательная стороной. Но одна из таких сторон отрицательных, как поиск маток, да, тут все в один голос. А как же так? А как, если много пчелосемей? Как же еще там искать, если тут, блин, 5-10, если нужно найти матку, и то это трагедия. Но я вам скажу, если поиск матки это действительно для кого-то трагедия то дальше дальше будет еще еще сложнее поэтому найдите в себе ну из, изыщите эти резервы психологии чтобы поиск матки был для вас не не таким уже не таким кошмаром для облегчения что делает Ограничивание, ограничивание гнездо разделительный на решетки. Понятно, гнездо компактное, там уже проще. Это на трех-четырех корпусах ее искать, потому что непонятно, в расплоде она будет там или еще где-то. Меченье маток, понятно, что это тоже помогает в поиске маток. Теперь нюансы поиска маток при медосборе. Почему-то пчеловоды думают, особенно вот на подсолнух. Если засвел подсолнух, залило гнездо, и все равно... Найти матку, открывают расплодную часть, поднимают рамки с расплодом, гоняют их туда-сюда, эти рамки с расплодом, по нескольку раз не находят матку, а матка при обильном медосборе будет находиться на крайней рамке, на самой крайней или на предпоследней, потому что ее пчелы туда сгоняют, чтобы... Не путалась под ногами, короче говоря. Вот то все, что она смогла до главного медосбора на вот то ее миссия в этом сезоне на этом заканчивается. И, тем более, пчелы стараются использовать каждую ячейку, даже расплодную, вот при больших медосборах, забивают всю иногда даже в яйца забрасывают гектар, потом, конечно, ее пчелы-приемщицы высасывают, выпаривают и поднимают вверх. Поэтому маток всегда загоняют на крайние рамки. И Пчеловодам, обращение пчеловодам. Если вы маток изолируете при вот таком вот обильном медосборе, посмотрите в нескольких семьях. Просто посмотрите, запомните, где вы находили маток. Вот это будет вам тот нюанс и будет то облегчение, которое даст вам возможность быстро удовольствие этих маток находить. Просто так открываешь сразу, одна-две рамки и все, и матка у вас. И мечени еще использовали ловушки на чужую матку. То есть помещали матку чужую между рам Я не знаю, эту технологию слышал. Не знаю, применяет ли кто. Как правило, матка ищет соперницу. Только услышала ее там по феромону или как, сразу бежит к этой, к этой чужой матке. В общем, таким образом, ну, не знаю, насколько она эта ловушка написала, на всякий случай, что такое есть, применяет. Сам никогда не видел даже в глаза такую ловушку. Ну, тем не менее. Ну, еще один момент. Какие подводные камни при изоляции маток? Если в семье не было расплода более трех недель, и молодая матка только что обгулялась, то не помещает ее сразу в изолятор, появится трутовка. Очень серьезная капризная штука бывает матка не в одной какой-то семье две матки обе изолированные и где-то вдруг вы находите либо матка погибла в изоля не в изоляторе а вот не обгулялась а время уже такое что негде взять плодную и давать там маточник уже не то время и объединять нету матки там там отводка маленького значит Помещают маток, изолированных маток помещают в эту семью, долго находящуюся без рабочей матки. То есть не обгуливалась матка, и они долгое время находились бесплодной матки. В обязательном порядке не, не думайте, что если вы в изоляторе матку поместили, а там уже вот тут вот, трутовка должна была уже начинает присматриваться каких. Каких пчел кормить маточным молочком, чтобы в них активизировались яичники, как у трутовых потенциальных, физиологических. И мы даем матку в изоляторе. Нерабочую будет трутовка. Очень капризный момент. Поэтому, если вы из изолятора даете, либо вы подсаживаете в семью, где долго не было в осенне, вот летнее, осенние сентябрь, короче говоря, перед тем, как уже... Перед Холодами долгое время не было матки. И на грани трутовки семья. Значит, срочно давать туда рабочую матку. Рабочую. Рассеянную где-то из отводка или объединять с отводком, с рабочей маткой. Но не давать в изоляторы. Или же с изолятора выпускать, чтобы она поработала дней 10. Появился устойчивый феромон, вот тогда переломит она этот хребет потенциальным трутолком, А то бывает, подсаживает уже трутолка, когда пошла, подсаживает плодную матку, уже при появившейся трутолке. Подсаживает плодную матку, они приспокойно сеют обе. И трутолки сеют, и матка плодно сеет. То есть ну, ситуация довольно-таки неприятная. Пока выровняется, пока матка возьмет наберет этот свой максимальную активность феромона, пока начнет перебарывать пчел, чтобы перестанут кормить трутовок. Но весной в активный сезон это еще можно, этого можно добиться. А вот осень это, это может быть чревато, гибели семьи. Так, весной не затягиваясь выпуском маток, могут появляться маточники в изоляторе и молодая уничтожит плотно. Тоже такой есть каприз, когда активность начале появилась, строят Мостики внутри изолятора. Ну, если расплодное, то не страшно. А бывает даже маточники тянут. Так что стараться контролировать. Только очистительный облет произошел. Не ждите, пока он там очистительный прошел. Затем на неделю похолодало. Вы продержали момент. Выпускать будете тогда, когда пойдут цветы. Ничего подобного. Очистительный облет прошел. Не имеется в виду в январе месяце, конечно же. А где-то в середине марта, по нашему району, под конец марта, а произошел очистительный облет, допустим, 20 числа марта, затем на неделю похолодало, выпускайте маток. Пока она начнет сеять, пока яйцо будет, пока молочком кормить, все равно старое будет, не нужно там перга. Подоспеет уже и нормальная погода, микроклимат, какие-то первосветы появятся. Ну и запас перги в обязательном порядке нужно иметь в семьях. При, да хоть при изолированных матках, хоть и не изолированных. Сейчас капризы погоды, природы очень даже, очень даже серьезные. И вот зима прошла, прошла фактически как не то не все, не осень, не весна. Зима была, не была, а вот в марте уже прогноз мы смотрели. Начинается с минусов. Если зима не выдала холод в свои месяца. Она может сейчас разбросать их на весеннюю. Так что появившийся зимой расплод в семьях будет шривать тем, что расходом кормов, хотя бы, хотя бы так, в лучшем случае расходом кормов. Если запаса кориги не будет, то пчела перезимовавшая будет кормить и молодую пчелу молочком из запасов жирового тела, и старшую пчелу тоже компенсировать белок за счет жирового тела, если не будет в семье перги для кормления, кормления старших дочерей. Я бы перед тем, как задать хотел по поводу вот, был опыт ограничения маток, скажем, на длительный срок, да? У меня получался, просто ребятам для информации, вот мы говорили то что о том, что заключать клеточку на акацию, потом на подсолнух и так далее. Как бы позапрошлым году я заключил на акацию, потом сделал отводки, все как обычно. Но выезжал на шалфей, на лаванду и продолжение было подсолнух. Значит, перед шалфеей лаванда я закрыл э, где-то дней за 10. Это где-то в начале июля. Был, закрыл их э, в изоляторе, э, Закрыл и в изоляторы основные семьи. Я уточняю, основные семьи закрыл в изоляторы. А отводки, которые сделаны на акацию, они шли без изоляторов. Они как и шли, так и шли просто обычное развитие. Имеется в виду, я на них и не делал медосбор но они дошли до того уровня, что, скажем, на подсолнух, да, я уже поставил, поставил на них разделительную решетку, и они у меня и шли, дали подсолнух не меньше, чем основные семьи. А основные семьи, соответственно, и нижний верхний корпус, заданный у меня был полностью мёд. Дальше, с учетом того, что как бы у нас, как вы и говорили, что меняется климат, я тогда вот именно сделал вот эти две группы семей, для того, чтобы посмотреть, каким образом. Я вот тогда начал уже задумываться, а вот я увидел вас и так далее, начал вот это вот пробовать. И я думаю, что если пускать их в зиму в изоляторах, какой силы семьи будут эта группа и эта группа. Значит, я как бы со своего опыта, то, что у меня получилось, те группы семей, которые шли в изоляторах, я их выпустил, соответственно, дал, попытался, чтобы они нарастили силу семей в зиму, да, и понял, что без дополнительных, как вот вы говорите, отводков, которые будут подсиливать их в зиму, они зиму, ну, нормально не перезимуют. А те, которые и шли, и, допустим, на медосбор были под решеткой, да? без изоляторов, именно без изоляторов, они имели более нарядный вид, они шли в зиму, что их можно было заключать в изоляторы, и они без никаких проблем бы перезимовали. Ну, они и так перезимовали без никаких проблем. Э, о чем я говорю? Что осенью получается, как мы хотим, как бы, э, чтобы нарастить семьи в зиму. Этого не получится и не получается. Почему? Потому что осенью, э, э, не знаю, э, как бы с, на в нашем регионе, да, я говорил уже засуха, и, и пыльцы практически нету, еды практически нету. С ними тормозятся в развитии, и получается, что они как идут 3-4 рамки расплода, и все, без вспомогательных отводков они нормально не перезимуют, чтобы сделать сборные отводки и послать их в зиму, они не перезимуют. А те, я имею в виду в том плане, что в изоляторах, да, в изоляторах зимовать и тех, и тех, то те серии, которые, вот вы сказали, есть два варианта, э, как их послать в последний медосбор, да? Одни заключать, другие заключать. Я просто со своего опыта как бы для себя решил, что э, на последний и медосбор их посылать лучше без изоляторов. Они доходят до того, как вы сказали, э, доходят до того момента, когда уже заливают полностью весь расплод, дэп, дэп, дэп и все остальное. И потом только их закрывать в изоляторы и уже пускать зиму, они будут без никаких проблем зимовать. Потому что на осеннем развитии мы, ну, не смогут они набрать сил. Только помощь отводков. Это один момент. Другой момент. Я хотел вот, э, вопрос по теме. Когда мы помещаем изолятор, да, не в нижний, а в верхний корпус с маткой, ну, скажем, при мидосборе, э, нужно туда, -туда перед мидосбором да, заключаем в изолятор. Нужно ли поднимать расплод туда наверх тоже открытый, для того, чтобы там не нач... ну, как бы не... они в нижнем корпусе не потянули эм, свищевой матушник? Э, потому что как бы, когда я пробовал делать э, это внизу, как бы изолировал, изолировал маток в нижнем корпусе, то когда начинают, скажем, на ту же самую акацию, там сложно потом убирать эти корпуса, и уже с медом. Имеется в виду, сложно убирать корпуса с медом для того, чтобы выпускать матку тогда, когда тебе нужно. Вопрос в чем? Нужно ли верхний корпус поднимать расплод для того, чтобы потом спокойно отпустить матку и не было свечевых напишек? Да, одну рамку всего на все. Начиная со второго вопроса. Одну рамку открытого расплода можете по центру поставить и там даже сверху изолятор положить на брусок или, или между этим. Вам одна рамка расплода ничего погоды не сделает в вашем кормовом этом в магазине у ну, я так в крайнем случае я так делаю, чтобы пчела чувствовала, что есть матка и там был расплод. По первому вопросу, то о чем тема наработки восприниматься должны во всех уголках, ну, где только пытается применять эту тему. Должны воспринимать как концепцию, как концепцию, вот то все, что у вас и предлагаю, и прошу, и настаиваю, делайте по сезону, если вы чувствуете, вот такой вариант вроде как нормальный должен сработать, такой, дайте возможность им проявить обеим, обоим вариантом, а то даже и трем. желательно без проигрыша. И вам покажет вашим, ваши, э, при ваших капризах засуха там или и какой там конвейер, сколько вы получили меда от этого медовой что он вас все залил, но те пошли лучше по силе, а эти дали больше меда. Где на чашу весов, что тут, какой, будет ли паритет по, и по вашим целям. Можете их объединить затем вместе, эти две семьи, если вы не преследуете расширение пасеки. То есть и отводок, и эту семью затем скинули да? Я понял, да. да я, так, я так и сделал, как, как информацию для ребят и для этого, как бы, вот это вот все. Если можно, еще один вопрос. Вот э, мы, опять же, по этой же теме говорили э, насчет э, трутня. Позднего трутня, да? Э, я просто не понял, как уговорить пчел залаживать позднего трутня. Вот в этом э, мне интересно, потому что я, э, скажем, акация проходит, да все там до акации, на акацию, все там, они, как бы, если я не закрыл, допустим, до акации, пока матка работает, они залаживают. Потом приходит, проходит акация, там откачались тудым-тудым, у нас сразу падает медоносная база, и получается, что, ну, мало меда, мало меда, и, как бы, нету медосбора такого, чтобы было хорошее развитие, и они как бы сразу скидывают, значит, трутня, нету трутня, они не сеют уже практически трудня. Конечно. Я вот ставил, скажем, ставил где-то в июне месяце, уже 15 июня, мы откачиваемся где-то ну, в 20-х числах, скажем, под конец июня, все. Я ставил на гомогенат, и как бы я раньше ставил рамки, но я опять же ставил на гомогенат, все, там уже просто пустые рамки, уже матка туда даже не заходит. Вот мне интересно, как их уговорить в середине лета, чтобы они туда... Очень селились. просто. Очень Сумато... просто. Это тема, да. я не знаю, кто следит за моими зумами, Зел еще было, или за графикой я рисовал. Да, это серьезная тема, как уговорить, как вы вот утверждаете, как уговорить пчел трудня в середине лета. Очень просто. Отцовские семьи первую, первую партию дают, отцовские семьи, допустим, меня их пять, они первую партию трутня половозрелого мне дают сами эти семьи, основные, с перезимовавшими матками в роевую пору, когда основная партия первых маток обгулится у меня. Это конец мая, начало июня. И этого трудня хватает вполне, потому что Природно все совпадает. Раевая пора пчелы массово кормят, но затем раевая пора потихоньку начинает затухать, уже пчелы готовятся к накоплению корму в зиму. То, о чем я говорил при матках дублерах Так вот, если вы сделаете отводок на старых матках, отводок на старых матках в середине мая из отцовских семей, из отцовских семей. Вы два трудня, две, э, два срока трудня, я получаю в основных семьях от перезимовавших маток отцовских. А вторую партию в середине лета для маток дублеров, я получаю вторую партию трудня в середине лет, я получаю от этих же отцовских маток из отцовских семей, но в лице отводков, вот в лице отвод, когда вы сделаете отводок, они наберут э, силу. Там да, одна маточная она будет или двухматочная. Он набирает сил двух поколений, даете ему трутовочную рамку, у него восстанавливается вот этот цикл, восстанавливается. И он трутовую рамку тянет и воспитывает они без проблем, без лишних замечаний. И вот вам вторая партия трудня половозрелого, а затем я туда даю в эти семьи или собираю в кучу эти все трутовые рамки, безрасплодную семью, или какую-то семью без маточей туда и собирают. То есть вот эта вторая партия полозрелого трудня для маток-дублеров обгула конца августа мне дают отводки на старых матков из отцовских семей. Где-то я не помню, я по-моему в какой-то из последних книг, либо изоляция маток в годовом цикле, или двухматочное содержание в годовом цикле, там я, я подчеркивал на этом вот этот нюанс. Как, да, действительно, как сделать, если кто практикует обгул маток на протяжении всего, всего сезона. Ну, вот хозяйство, допустим, те, кто, у кого это его основное направление. Да, это проблема, создать такой трудневый фон и продержать его все лето. Да, а это вот, Проблемы, да. Отводки да, на я... старых матках. У, у нас еще проблема, как бы, может быть, они оставались бы, э, скажем, ну, частично там, ну, скажем, э, трудни, которые последние вышли, но у нас э, в это время, скажем, июнь месяц, ну, даже май, начинается такой лед этих птиц, они на брачном периоде у нас просто сжирают все эти и трудней, и э, маток, которые выгуливаешь, эти щурка золотистая, я ее зовут. У нас это просто какой-то, ну, не знаю, съедают все, все съедают. И вот это проблема... Вы, вы, вы не один несчастный в этом в плане, от этой красной книги летающей. У нас тоже это щурка дает жизни. Да, и я еще раз извиняюсь перед ребятами. Здесь просто сразу по теме еще вопрос. Вот именно здесь вот при выводе маток э, дублеров э, когда мы выводим на маток дублеров да, там нам нужна глухая перегородка имеется в виду сетка или глухая перегородка э, или можно поставить э, разделительную решетку вот нет желательно корпусе... желательно глухая желательно глухая если в нижнем корпусе мат, матка стоит в да да если матка плодная своя матка плодная в изоляторе Желательно, чтобы там была глухая перегородка, потому что они воспитают, дадут вы, э, выйти матки этой, обгуляться могут не дать. И очень часто очень редко дают, когда обгуливаться. Это когда семья сама вывела при заключенной матке в изолятор. Они угу. сами потянули с веща, сами потянули. Отреагировали, ну, как вариант тихой смены. Типа слабо ощущают они присутствие матки. Кстати, и... Тихая смена, причина тихой смены. Они слаб, стали слабо ощущать свою матку, присутствие своей матки, этот феромон. Все mm -hmm. это является причиной ее смены. Точно такая же картина и при изоляции матки. Мы изолировали, если у нее активность яичников низкая, то соответственно активность феромона будет снижена. Mm -hmm. Они дают вот этот сигнал. Сигнал на, на то, что выводить. Они свища закладывают. Но очень редко, даже когда добровольно закладывают свища, добровольно, и то редко дают обгуливать семьи. Угу. Они, у них инстинкт сработал по слабому феромону. Да, но присутствие матки все равно есть. Появляется молодая чужа. Все, они ее редко когда дают. когда Вот если матка находится в клеточке пересылочной, вот банк маток, когда я делал эксперимент, все да, матки, да, да. которые я помещал в пересылочные клеточки, во всех семьях 100%, они тянулись вещами. А там, где изолирован проходящий изолятор, там, э, там не везде. И то не давали обгуляться. А тем более, если вы самовольно туда их поместите, эти маточники, они воспитают матка в изоляторе, только нахух. если будете преследовать цель получить матку дублера, обгуливаю, значит наглухо они обгуляют, а затем уже в зиму... По холодам будете их мерить для, для зимов. Или распорядитесь там, куда-то. Угу. Так, пожалуйста, кто еще желает высказать какие замечания, пожелания? Добрый вечер, Владимир Игоревич. Да, Юра. Давай. Да, скажите, такой вопрос. По поводу изоляции маток на основном медосборе. Вот есть у нас два варианта. Один мы изолируем перед основным медосбором и до весны. И второй, когда мы изолируем ну, на початку серпня уже. Да? А вопрос такой. Если эта двухматочная семья развивалась, мы минимум имеем 10-12 рамок расплода. Правильно? В двухматочной семье. То есть мы перед основным медосбором делаем отводок на 2-3 там рамках, ну у нас 7, 8, 9 остается в семье расплода. Есть ли вообще смысл после этого наращивать в августе расплод? Нет. Что больше 4-5 мы нарастить не сможем. Нет, нет смысла, Юра. Да, тогда, то есть двухматочная семья, однозначно, изоляция на початку вот, червня, короче, ну июля. И то есть вот так вот, да? картина будет. Все только а, да, потом, вы... а потом присоединяем эту матку, короче, ну да, да, горовку, да, да, и двухматочная семья уходит в зиму опять. да, тут вариантов да. для фантазии, но я не знаю. да, потом не, я просто к чему, что она, ну какая бы семья ни была, я пробовал вот пока то, что то, что мой малый опыт показал, четыре-пять рамок, пять с половиной, больше не нарастают. больше не будет, да, больше не хоть, будет, хоть репни, хоть корми, хоть не корми, да, хоть да, зим, да. День пошел есть, на уменьшение, да, Юра. день пошел да. на уменьшение, все. Вот то, сколько она схватила сразу со старта, вот на стальке она будет и крутиться, пока не пойдет и количество распада на снижение. Все, я понял. То есть на, на, в июле, имея 8-9 рамок распада да, на да, момент изоляции, да. можно не озадачиваться вообще да, потому, да, ну, да. с воспитанием пчелы в зиму, в августе, да, с изоляции да. до весны. Да, совершенно верно. Да, ну, дякую. Ну вот, я хотел еще, я просто думал, ребята будут задавать, у меня как бы есть еще вопросы. И хотел, в конце вот сезона, да, мы когда на последнем медосборе, допустим, тот же самый подсовнук, заключаем их в изолятор маток. И, и что, вот мы так и держим их, вот двух маток, да, мы заключаем в изолятор, двух семейных содержаний. Мы так их держим или нужно их разделить, чтобы одну матку не убрали? Посмотрите, желательно, Игорь, капризная ситуация очень часто, вот в, я не знаю как ваша, ваш регион, но у нас на подсолнухе при двухматочном содержании, на подсолнухе, когда день, уже начинают они накапливать максимум кормов в зиму и готовятся в принципе последний расплод последний рывок нарастить силу посильней. Вот тут уже двух... начинает присматриваться к маткам, с какой хозяйкой, потому что по природе хозяйка должна быть одна. Это мы уже умничаем, там банки маток и все, и по две матки зимовать, это уже наше самоволе. А по природе, если дать им возможность на выборы, то, как правило, начиная уже с последнего главного взятка, они присматриваются и какую-то одну просто бросают кормить, она поебает. Поэтому с целью сохранения это все искусственно, понимаете? То, что мы вот это вытворяем, да, это да. все искусственно. Но тут должно быть максимально, чтобы минимум ущерба, и к биологии, и к самому себе. Я всегда ее в сторону. Перед медосбором она уже свою работу выполнила, эти две матки. Одна, они там только мешать будут при медосборе последнее. На одной рамке в сторону отставил куда-то, и пускай она там стоит, до да лучших приведет. А эта да. семья с одной маткой отработает, все равно та вторая матка уже погоды не сделает в этом количестве. А затем уже пошла она, это с одной маткой вы будете ее там изолировать или как распорядитесь закормили или нет. Идут, холод подходят холода, уже там плюс 10, Вам, вы присоединяете эту вторую матку к этому клубу и зимуете две матки. Понятно. Все понятно? Владимир Егорыч, еще такое уточнение, или ну, как будто у меня есть такое размышление. Можно? Ну конечно, конечно. Да. Смотрите, вы рисовали картинку там, где малоформатный изолятор по типу, типу Меленина, вот размещение, перемещение клуба снизу вверх и потом горизонтально к задней стенке. Вот, вот. Я хотел что сказать. В условиях формирования клуба при сетчатом открытом дне осенью он формируется гораздо выше. Он не формируется, как у вас ну, с глухим дном внизу само. Он выше формируется. Его перемещение более горизонтальное. При этом, как бы, ну я так понимаю, вот то, что я вижу, скажем, корма, которые в самом нижнем, ну, скажем, части от трехсотой рамки, они вообще мало востребованы. Там туда клуб туда не доходит. То есть нет смысла и закармливать в таком ну, гигантском объеме. Вот. И изолятор Милленина поэтому в горизонтальном короче, вот этом размещении, ну, он, в общем, попадает практически все время при ну, ну, пресечатом дне. Вот у меня зимуют, ну, на текущий момент, да, зима, я тут с вами соглашусь, зима ну, такая уникальная на самом деле. Это слава Богу, короче, с учетом всех наших нюансов, короче, военных энергетической системы. Да, слава Богу, что у нас тепло. Ну, да, мы все не замерзли. Вот. Ну и как бы, ну, пчелам, конечно, не холодно, снизу так не дует. Но в любом случае снизу подходит холодный воздух, клуб поджимает вверх. И он размещается выше изначально. Он не садится в самом низу. Ну все, ну, Юра, да чисто чисто опытным путем вы, вы присматриваетесь, вы знаете прекрасно, Свои вот эти нюансы, тонкости, капризы, как он получилось, проследили, проследили, пронаблюдали, вот так будет самое лучшее. Если есть сомнения, допустим, а как так, вот один сказал так, другой так, три варианта более, более правдоподобные, более такие, которые легли на душу. И я говоря. к тому, что глухое дно и сетчатое дно. Вот его сетчатое дно и холодный воздух внизу поджимает клуб кверху. Изначально, с самой осени, он не садится так низко. Юра, я утрированно говорю сейчас. Если у вас, вот в моем случае, я вот так делаю. Да. И показываю, и говорю о нюансах, предостерегаю о том, что, с чем может человек столкнуться, с какими нюансами, негативом не дай бог, не потерять там матку и, и, и всего лишь. Если вот в вашем варианте вы заметили в идеале, но ну может может поправка на вот эту теплую зиму еще может быть, как-то. может в следующем году, не дай бог, там... Если утюжек... бы была зима холоднее, они бы еще выше сели, ну, например, сейчас бы их подперло, в любом случае. Они к концу зимы поднимаются кверху, безусловно. Тут, тут ничего, ничего. все будет зависеть самая лучшая технология это та, которая у вас получается работает и все никто для вас не должен быть авторитетом ваша, вы, ваша наблюдательность и не больше узнали, услышали увидели где-то какую-то новацию это всего лишь концепция логически прикинули, лягла, зашла вам попробовали варианты ваши, зимовка, ваши условия климатические конструкция улья Миленинский пойдет, хмарин изолятор или еще какой-то, или своя конструкция. И все. Тут уже чисто дальше пошла шлифовка под вашу специфику. Костяк должен быть у того, что вам понравилось в технологии. Костяк. Изоляция, отсутствие расплода, с клещом побороться нормально, там вы на медосбор меда получить больше. Вот это в основе. А уже вот эти вот капризы, мелкота, вся, то, что вас сопровождать будет в процессе применения этой технологии, это уже ваша, ваша корректировка угу. по ходу ну, дела. Да, спасибо. Авторитеты есть. Спасибо вам за все. На текущий момент вы для меня серьезный авторитет. Я держу ремьеры. Спасибо вам. Ну все, шлифовка, а все, но ну, я только так, как, как такой вот, ну, сказал вслух. А вы теперь уже на практические рельсы уложите, это вам же не Малыхин приезжает делать, вы же это все через свои руки пропускаете. И да, если какие-то тонкости есть, то, что я успел уже заметить по своей бытности, в своей практике, вот для того мы сейчас и собираемся, чтобы вы, вы поменьше этих шишек набивали, потому что я первопроходец, один из первопроходцев, у меня этих шишек за четверть века хватает на всех. Ну просто многие боятся, сеть в дна, они как-то вот я сталкиваюсь с пчеловодом. У меня как, как пчелы будут зимовать. Но, супер. Юра, вообще, пускай продолжает, пускай продолжает бояться. Да, супер, пускай я говорю, я когда говорю, приходи, посмотри, говорю, у меня дно видно, у меня улица, там, я заглянул, а там трава внизу. А да он, он все равно, если он себе в башку убил, что так не может быть, он не поверит даже и тому, что, что ты там покажешь. А я, кажу, я, обо... а я укутаю, кажу, я укутаю в улыбку, я уже думал даже встреч пленкой замотать, меня один тут кажется. Я когда первый раз изоляторы показал в ролике на канале, я не помню, что было на канале, я, ты слышал, что там в комментариях было. Тебя в Европе уже посадили пожизненно. В Америке на электрические стубы тебя там отправили за издевательство и так далее. Так что у меня, мы это проходили все. Черт, и, за, и за эти... А зимовку открытую, когда я показал холодную зимовку. Елки-палки. И тебя на улицу голым и босым и в них закатать и закопать. Но я, я в прошлом году при наличии влажности, вот у меня в ППУ улья сетчатая дно, сверху пленка была. Появилась влажность излишняя, но она мне показалась. Я взял, просто выбросил пленку, одел просто крышки. Там какие-то дырки, что-то сифонило, влажность ушла. На улице были тогда морозы, ну до минус 17, все пчелы перезимовали идеально. Никак оно им не повлияло, вообще никак. Я показывал, открывал ульи, минус 25 тогда и 30 было у нас лет семь, по-моему, назад такие вот, моменты проскакивали зиму. вот ну, я тупо показывал открывал ули, пчела все осенью, зимой причем, причем а как у вас там, а ну покажите а то вы нам показываете одно, а как у вас там а ну экскурсии проезжали на пасеку тоже, а ну покажи осенью покажи зимой, открой так что у меня там этих экскурсантов ходило и ты думаешь, там кто-нибудь что-то примерно взял из этой технологии. Все, да, а я работаю, как кто-то батька сказал, я так и работаю. Ну, вот то все. Ну, у меня товарищ, кстати, сейчас, к слову, в, в Одессе живет, он говорит... Ну, у них тоже улья эти, пенополистирольные и ну, задвижки комплектуются внизу дно. И они каждый год закрывали эти задвижки. Ну, у них там что-то выжило, что-то погибло. Я говорю, не закрывайте, у вас повышается влажность, нет вентиляции. Что вы делаете? Он типа, а им же будет холодно. А потом он мне, знаете, что говорит, ты знаешь, говорит, у меня во дворе говорит, был бетонный столб, и в нем была дырка, и в нем поселился рой в бетонном столбе. Я, говорит, ходил собачку выгуливал и наблюдал два года, как это трой там жил, семья. Два года. Говорит, зима не зима, в бетонном столбе. Говорю. А у него говорю, Ваня, вытащи, говорю, оттуда и забудь. Говорю. И он вытащил в том году и прекрасно перезимовали у него были пчелы. Ну хай так хоть для него такой, для, для него. Не Юрий авторитетом, а бетонный стол показал Бетонный стол показал Ну я понятно, ну что, я я вообще молодый бджоляр, какой я могу быть авторитет я учусь, мне интересно. Говорит, а ты знаешь, да, бетонный стол вот, ну зима, бетон, ну что бетон, ну вообще ну, холодно, не дерево и не пенополистирол, и вообще ни о чем. -то. Так что вот такая вот картина. В общем, понятно, спасибо огромное. Все. Стереотипы мешают, мешают логическому мышлению. А, попрактиковать самому, а не дай Бог пропадет. И все. На этом эксперименты закончились. Логики не хватает. Здравый смысл покинул. Так, шановные панцы, ну все, вопросы на сегодня исчерпаны. Будем заканчивать, значит. Всем спокойной ночи, всем надо ночь, все будет Украина, дай Бог до перемоги нам и в мирной Украине, в мирном мире встретиться в ближайшее время, в ближайшем будущем. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго вам, Таш. Спасибо. Всего Всего доброго. Счастливо всем.